Депутаты предложили запретить губернаторам владеть недвижимостью за границей. Депутат от фракции ЛДПР в Госдуме Александр Шерен разработал законопроект, запрещающий действующим губернаторам и кандидатам на пост глав российских регионов владеть недвижимостью за пределами стран, передает ТАСС. «По мнению законотворцев, чиновники всех уровней, особенно которые планируют возглавлять субъекты Российской Федерации, должны жить в этом регионе вместе со своими близкими и родными. Они должны дышать этим же воздухом, пользоваться этой же медициной, и у них не должно быть возможности жить за границей, обучать там своих детей и лечиться там», — подчеркнул Александр Шерин. Отмечается, что законодательная новелла должна запретить подобным чиновникам иметь недвижимость за границей. Депутат уточнил, что законопроект коснется как действующих губернаторов так и кандидатов на пост главы субъекта Российской Федерации, законопроект будет внесен в Госдуму в течение ближайшей недели.